Вот сделал вот такой штатив. Классика, да? Леха, смотри, ты ж, ты ж да, да, вообще. вообще. Конечно, в кадре они уже